Всем привет на моем канале. Сегодня покажу 4 бесполезных насадки. Три из них я заказывала на сайте AliExpress. Первая насадка F02. Это открытая звезда в форме квадрата. Вот так она выглядит. Белковый крем у меня же готов. Сейчас на его основе я покажу, как все выглядит. Насадка F02. Квадрат. При отсадке больше напоминает просто круглую насадку. А вот здесь ну как-то непонятно. Вроде бы есть граненые стороны, но непонятно вообще, как это можно отсадить так, чтобы был квадрат. Грани прорисовываются, но смысла от них особого я вообще не вижу. Насадка интересная, но работать с ней Проблематично и сложно. Поэтому это не входит в перечень основных. Очень жалко. В принципе, задумка интересная. И тут зависит от того, как вы отсаживаете. Вот если я как обычно делать звездочку насадкой, вот приложила к основе, да, к подносу, надавила и отсадила, то получается круг. Так же самое, если подержу, тоже будет круг. Здесь нужно... В принципе, работает как с насадкой тюльпа. То есть я начинаю сначала давить крем. Он у меня соприкасается с подносом. И я аккуратно, нежно, тихонечко очень тяну вверх. Сейчас покажу еще раз. Начинаю давить крем. Он у меня садится на поднос. И я тяну вверх. Но не факт, что он у меня прилипнет, этот крем. Белковый крем липнет хорошо. Но вот если это каким-то другим делать, вряд ли. Вы так приклеите к основе, поэтому ну, насадка вообще не рабочая. Вроде бы и грани есть, и задумка неплохая, но не очень. Нету того квадратного столбика, который должен быть. Вот только кое-где можно заметить, что есть грани квадрат. Но опять же, эта насадка непонятно, куда ее можно применить в данном случае и вообще. Так что вот этот красивый получился. Но тут надо тоже приноровиться и использовать в какие-то десерты. Ну, не знаю, у меня пока идей никаких. Вторая насадка F03, также открытая звезда, только в форме сердца. И здесь зубчики помельче, если сравнить две насадки. Невооруженным глазом это все заметно видно. Насадка F03 сердце. Даже если вот такими мелкими точечками отсаживать, не видно формы, абсолютно. Сейчас покажу еще раз. Может другой крем покажет получше. Вот я надавила и отпустила. Получается, ну, вообще не похоже на сердце. То есть вот эта выемка должна быть немного глубже, чтобы хотя бы что-то было похожее. К сожалению, нет. Давлю, присоединяю, перестаю давить и отпускаю резко. Когда я ставлю вот такие вот точечки, грубо говоря, да, то есть, в принципе, ну, теоретически можно сказать, что это сердце, но если вы не знаете, что это делалось именно этой насадкой, то вы не скажете, что это в виде сердца. Поэтому сейчас покажу а, вообще другие варианты, как в предыдущей насадке. Ставлю насадку вертикально, давлю крем, тяну-тяну и отпускаю. Ну, вообще... Нет. То есть, либо просто делать такой рисунок оттис. Так вообще непонятно. Просто столбик получается. И с разным надавливанием больше напоминает круг. Как бы я не хотела сделать. Больше на сердце похожи вот эти варианты, когда вы просто представляете и резко отпускаете. Нет, не так. Прислонила приклеила крем и отпустила более-менее то даже не получилось вот такой вариант более подходящий но узор виден только по краю в середине какая-то непонятная плюшка которая портит весь вид поэтому эта насадка вообще не оправдала мои ожидания вот эта вот часть должна быть глубже чтобы было хотя бы что-то похожее на сердце. Третья насадка у меня без номера. Она покажется вам знакомой, однако это не так, потому что есть разница. У меня пришло две насадки, и они отличаются по своей вот этой внутренней части. То есть вот эта вставочка здесь идет вровень с зубчиками. Эта насадка вообще не рабочая. Вот это рабочая. Так что на сайте Алиэкспресс они продаются вот парно. К сожалению, ссылок у меня нет. Сделаны не совсем аккуратно, потому что здесь вот есть какие-то пропаянные места, прожженные, и внутри тоже. Так что ищите аналоги, возможно, что-то будет более аккуратным при выполнении. Это самые дешевые насадки, которые я заказывала. Я покажу в сравнении с второй насадкой, и вы поймете разницу сразу. Она делает юбочку, волну, которая не должно быть. Вот я начинаю равномерно давить, она мне дает двойную юбку. То есть я насадку держу на одном уровне, не дергаю, ничего не делаю, просто давлю крем. Если я буду давить меньшее количество секунд, миллисекунд, то есть она ну, вообще не работает не прилипает, допустим, к по поверхности торта, либо крема. Или делает вот такие маленькие, малюсенькие колечки, которые, когда при, допустим, отсадке безе, вы даже их не снимете с пергамента, они поломаются. Вот давлю быстро, она делает двойную юбку. Если я чуть выше возьму, она мне сделает непонятный вообще узор не имеет ничего общего с насадкой, которая изготавливается российская. ну вот такие маленькие кружочки. В принципе, она может делать здесь примерно ну сантиметр до сантиметра. То есть раз, надавили, убрали. В принципе, торт можно украсить, но вот если использовать для безы, то нет, не получается. А мне подсолнух напоминает чем-то эта насадка. То есть вот совсем маленький выход крема дальше идет волна которая ну, не украшает такие маленькие колечки поделать можно все теоретически для какого-то отдельного рисунка допустим на самом торте это может подойти насадка однако если делать самостоятельное безе то вряд ли и покажу альтернативную насадку где вот эта часть не вровень, а выходит выше зубчиков, так происходит отсадка. То есть я держу на одном месте, у меня равномерно выходит без Первый как у меня тут. не получилось, сейчас покажу ближе. Держу вертикально насадку, начинаю давить, давлю-давлю-давлю-давлю-давлю и отпускаю. Смотрите, какая она сузатая, самостоятельная и наполненная. То есть даже как безе высушить. У меня есть видео, где я делаю безе с данной насадкой. Все отлично получается. И здесь уже можно сравнить. То есть, насколько лучше получается безе, плотнее, толще и красивее. То есть, здесь особых усилий прилагать не нужно, чтобы не получилась волна. Ну, где-то рука дернулась, где-то еще что-то. В принципе, это все отрабатываемо. четвертая насадка. Она у меня не имеет номера. Покупала я ее у себя в городе. Это насадка для пиона. Как я понимаю, что для пиона. Однако я не уверена, честно говоря. Потому что вот эта плоская часть... Ей неудобно работать. Насадка, которая для пиона. Я, допустим, сделаю основание цветка и начинаю листочки снизу. Снизу удобно. Но когда переходишь в верхнюю часть, и вообще цветок получается очень какой-то размытый, расплывчатый. Очень широкая эта часть, которую нельзя заузить, к сожалению. Поэтому насадка не рабочая, цветок не естественный. И после каждого раза нужно протирать, чтобы листочки казались более тонкими и естественными. А в центр я не могу даже подлезть, чтобы сделать серединку. То есть она не получается так, как должно быть. И, соответственно, цветок выглядит не очень. Ну вот, как-то так. То серединку более такой компактной и с большими лепестками сделать невозможно. Данная насадка, возможно, подойдет для оформления там какой-то боковой части торта, но опять же большой вопрос. Это я делала пион, но я так с ним намучилась, конечно. Ну, какие-то такие отдельные лепестки. Не знаю даже. Вот как-то так можно, наверное. Может, она вообще не для цветов. Это насадка Похоже на пион. Ну, как-то. Не пион. Вот есть насадка у меня 402L. Она совершенно по-другому выглядит. То есть она реально... Сейчас я... То есть она как бы для цветочка. В принципе, изгиб один и тот же, да, но суть и функция абсолютно разные.